Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда я Trash Free Fire И на этом видеоролике я покажу настройки Red Face а И расскажу как настроить Free Fire И покажу настройки на телефоны И на ПК пока... Не покажу, а расскажу как настроить Ну ладно, мы погнали Поставьте лайки, подписывайтесь на канал Он такой тиктокер Накручивает всякие алмазы. Он раньше накручивал алмазы. Кто помнит его? Redface такой ютубер. А сейчас, ну, делает контент и Ну ладно, погнали. Не буду тануть. Погнали в тренировку зайдем просто сейчас. В тренировку зайдем и покажу, как летит у меня. Как летит вообще. Давайте сейчас захожу на тренировку. У меня лагает. Все зашел. У меня не такие читы, Ну вот в принципе нормально. Вылагает, как вот так сделает Ну я на манекена стреляю просто Могу-то стреляю стоящего Если на нормального игрока стрелять То чего-то идти что то благает, но все, у меня локальт, Если хотите, но эти настройки на видите, все, у меня локальт, у меня процесс, все. Видите как летит? Редфейс <рит> спасибо за настройки Он мне за дешево придал Все, выходим в лобби Все, увидели, видели как у меня летит Вот Здесь движок нужно ставить Если у вас ядра 8 То ставьте 6 то, Если у вас 6 ядра, то ставьте 4, если у вас 4 всего лишь ядра, то ставьте 2, ставьте 2, а здесь ставьте вы высок, нет, средний 2 гигабайта, если у вас средний пока. но я выбрать другие и 6 тысяч, тысяч, потому что у меня здесь много, ну вот здесь экран горизонтальная, альбомная, здесь есть вертикально есть, портретная. Горизонтальная ставим и 2500 через. Если у вас монитор маленький, можете ставить вот эти. 1920 и 1080. dpi ставим на 320. Параметры вот здесь. Можете остановить, вот я медленно показываю. Вот все. Вот создать персональный профиль. Здесь Asus Asus номер модели Asus Z01QD. Здесь игровые настройки 1.85. здесь нужный настрой. No, no. Здесь ставим вот так ставьте. Вот 1.8 и 2.05. Теперь у вас будет нормальный хорошо вот заходим вот здесь я открыл открытый редактор управления ну ч ⁇ шум вот здесь x, и x, и здесь и и и и и и и 79, девять двадцать четыре пятьдесят восемь шесть восемнадцать 16, 450, он другой вот корректировка приставки кор корректировка при другой не видно ставите шестнадцать четыреста я чуть настроил он другие настройки дал Ускорение мыши Фэлс, чувствительность геймпадом 8, но это обязательно, обязательно. Это чувствами, но это для того, чтобы показывать мышь и убрать мышь. Вот здесь 74, 27, 82, 77. и у вас будет стоять, ну, вы должны, вы должны вот эту кнопку как можно вниз поставить и потом после того как мы сохранили вот здесь экранные и контроллеры если вот здесь вот так сделать то у вас будет видны вот такие настройки и вот на эту, вот на эту кнопку должны настроить управление. Вот, вот здесь кнопка светит, вот видите если у вас кнопка вот здесь будет стоять, то если вы нажимаете на левую кнопку, то у вас не будет лететь. Так что делайте, как я говорю, и все. Теперь покажу все, что... уберу это. Все, ничего не нужно. Теперь чувствительность вот здесь все на ноль ставим. Управление настроить ход. Сейчас покажу. Автоспор, ничего не нужно. Все на максимум ставим. Ультра высокие Включить океан фильтр океан. Высокие показы. И... Высокие авто Масштаб вы можете не важно. Если у вас слабый пока здесь можете Стандарт и лайк поставьте, если у вас слабый пока. Если у вас нормальный у вас ультра, ультра Что-то экран выключается. Экран выключился у меня вас У вас Показывает Вот. Самое главное размер кнопки и размер джойстика, размер джойстика, джойстика, размер 10, прозрачность 10, и здесь кнопка на 11, размер и прозрачность 10, и все, в принципе все, всем спасибо за просмотр данного видео, надеюсь, помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал И подписывайтесь, э, с колокольчиком обязательно подписывайтесь И всем спасибо огромное за подписки, лайки Ну ладно, турнир скоро, у нас розыгрыш на тысячу алмазов Кто хочет тысячу алмазов то поставьте лайк, если наберется 100 лайков, я рандомно выберу одного комментария, так что... Напишите комментарий со своим ID, ну не буду и, вот, и всем пока. Let me break, break, break it all down to you.